Всем привет! С вами Юрий. И канал «Как заработать денег». Сегодня разберем самый легкий способ заработка без вложений на пассиве. Все мы пользуемся социальными сетями и представить свою жизнь без них сложно. А если еще на этом зарабатывать деньги, это вовсе класс. А вы хотите зарабатывать в соцсетях? Если да, то это видео для вас. Представляем платформу ЭВРВ для заработка в социальных сетях. А перед началом обязательно подпишись на наш канал, ставь лайки и задавай вопросы, если есть. Эверве – это уникальная платформа для заработка. Здесь можно зарабатывать в ручном режиме и в автоматическом. Давайте их рассмотрим подробнее. Для начала проходим регистрацию. Для этого вам потребуется почта Gmail. После регистрации попадаем в свой аккаунт. В Первую очередь бросается желтая надпись про браузерное расширение. С помощью этого расширения можно зарабатывать в автоматическом режиме. Это значит, что установив расширение и настроив его, вы будете зарабатывать в автоматическом режиме устанавливаем расширение. Вот так оно выглядит. Вам нужно зайти в свой Инстаграм аккаунт. Вот эти галочки должны быть включены. Это для автоматических действий, лайки, подписка и комментарии. В скором будущем будут добавлены Twitter и Фейсбук. После установки нужно зайти в Instagram. сразу выскочит в браузере дополнительное окно, пока работаем за компьютером его не закрываем. Через него расширение будет работать в автоматическом режиме и зарабатывать нам деньги. А вы время от времени заходите и смотрите, как ваши деньги нарастают. Шикарное расширение. Я раньше такого не встречал. Переходим в раздел «Выполнить задачи». Как видим, здесь их немало. Постепенно их тут добавляют. Весь заработок происходит в несколько кликов. Нету обязательной привязки аккаунтов. Все действия можем выполнять из любой соцсети или даже нескольких. Давайте несколько из них рассмотрим, чтобы было более-менее понятней. Переходим в раздел «Лайки YouTube». Нам доступно несколько задач. Нажимаем лайкнуть видео, открывается новое окно, ставим лайк и закрываем окно. Все нам начислили 7,5 копеек. Нажимаем далее и можем выполнять следующую задачу. Переходим в просмотры YouTube. Нажимаем посмотреть видео. Видео мы должны просмотреть не менее 30 секунд. После чего закрываем вкладку с видео. Система проверяет наше действия и начисляет 7,5 копеек. Нажимаем далее и приступаем к следующим задачам. Все аналогично и с другими задачами. Как видите, ничего тут сложного нету. Денежка начисляются быстро и тут можно неплохо заработать. На одну задачу уходит несколько секунд. Супер заработок. Хочу отметить, что баланс здесь отображается в долларах, но можно настроить и рубли. Нажимаете сюда, изменить валюту и выбираете ту валюту, которую хотите видеть. Тогда ваша настроенная валюта будет отображаться везде. Для тех, кто хочет заработать больше, воспользуйтесь трехуровневой реферальной программой. Вам будут начислять от 1 до 15% от их заработка и от рекламных затрат. А если вам мало и этого, то тогда зарабатывайте в два раза больше. Переходим в VIP-статус. Тут видим преимущество этого статуса и заказ. Чем длиннее промежуток VIP-статуса, тем он получается дешевле. Если вы планируете здесь зарабатывать долгосрочно, то тогда есть смысл приобрести данный статус. Но если вы думаете зарабатывать с промежутками, то в таком случае нет смысла приобретать его. Это решать вам. Дополнительно здесь действуют три конкурса для исполнителей, это кто больше выполнит задач. Для рекламодателей, для тех, кто заказывает рекламу и раскрутку. И для пригласителей, это актуально тем, кто занимается активным привлечением рефералов. Вот такой несложный и простой заработок в Эверве. Регистрируйтесь и зарабатывайте. Ссылочку на данный проект найдете в описании под видео. Минимальный вывод здесь составляет 10 долларов или 750 рублей. Да для выплаты сумма немаленькая. Но она набирается довольно быстро. Не верите? Испробуйте сами. Также для желающих можно заказать качественную раскрутку ваших соцсетей. Переходим в новый заказ, например, просмотры YouTube. Вставляете ссылку на видео, и система на автомате подхватывает картинку, название и описание самого YouTube. Классно, да? Не нужно писать вручную. Ставите вознаграждение, выставляете ограничения и создаете заказ. Все. Дополнительных действий делать не нужно. Если ваш баланс не нулевой, задачу будут выполнять пользователи. А если ваш баланс будет нулевым, то вашу задачу никто выполнять не будет, и она даже не будет отображаться. Деньги можно заработать или пополнить баланс. То же самое происходит и с другими задачами, например, группа ВК, вставляете ссылку на группу, и остальные поля заполняются сами. Вам нужно только настроить вознаграждение и ограничения. Таким простым способом можем зарабатывать и раскручивать свои социальные сети. Если вы впервые на нашем канале, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить интересные способы заработка в интернете. С вами был канал ⁇ Как заработать денег ⁇